Начинаем следующее видео и наша тема будет настройка прав доступа пользователей. На самом деле это довольно важная тема, Почему? потому что исходя из предыдущего нашего видеоматериала, где мы с вами рассматривали сквозной простейший пример учета в программе 1С Розница, мы с вами видели, что не владея навыком настройки прав пользователей, системой полноценно пользоваться ты и не представляется возможным ввиду различных объективных причин так что тема эта важная заслуживает отдельного рассмотрения итак давайте начнем